Всем привет! С вами был фрилансера. Сегодня будет достаточно простой видеоурок в первую очередь для новичков. Я расскажу о переносе изображений с иллюстратора в Photoshop. Когда я только начинал заниматься веб-дизайном, я избегал картинок формата для иллюстратора, таких как EPS, либо AI. Но самые крутые картинки, либо иконки были именно для него. Именно в таких форматах. Позже мне пришлось научиться переносу, хотя там ничего совершенно нет сложного. И сейчас я расскажу о паре вариантов, которые я использую. Один более простой и быстрый, другой чуть помедленнее, но детальнее. Так, поехали. Для начала открываем программу Illustrator. Допустим, вы скачали какие-либо иконки в этом формате. Сейчас я открою свои. Изображение имеет формат EPS. В Photoshop она тоже откроет, скорее всего, но она иногда открывается некорректно. Первый, более детальный способ, это мы сохраняем через экспорт, переходим в файл, нажимаем экспорт, выбираем формат Photoshop PSD, нажимаем сохранить. Здесь ничего не изменяем, нажимаем ОК. Немножко нужно подождать, пока идет у нас экспорт. Этот способ чуть-чуть больше времени требует. Но он более детальный. Все готово. Скорость экспорта зависит от количества слоев в файле. Теперь переходим в Photoshop. Нажимаем ⁇ Файл ⁇ открыть. Выбираем папку, где находится наш файл. Вот у нас. Сохранился в формате Photoshop. Все в папках у нас. Каждая иконка аккуратно расположена в папке своей. Папки можно развернуть. Здесь у нас отдельно идет фон и отдельно каждый элемент файла это вот именно более детальный способ и более простой способ это например если вы работаете над проектом допустим это какой-нибудь там лендинг либо сайт у меня дополнительно всегда открыт photoshop и Illustrator. переходим в иллюстратор мы просто путем копирования вот этой вот стрелкой выделяем нашу иконку Нажимаем Ctrl-C, либо Ctrl-X. Тут немножко криво выделилось из меню. Еще раз. Ctrl-X. И Photoshop и Ctrl-V. Вставляем лучше как смарт-объект. И вот наша иконка вставилась в наш файл. Здесь у нас уже нету отдельных папок. Мы не можем уже развернуть ее, но у нас объект как смарт-в формате SMART, то есть мы можем два раза нажать левой клавишей мыши на него и он откроется у нас в иллюстраторе. То есть, если вы работаете также в программе иллюстратор, вы можете ее изменить. Нажимаем два раза. ОК. И у нас автоматически откроется в иллюстраторе. И здесь уже можно вносить изменения. Если вы, конечно, разбираетесь также в этой программе. На этом наш видеоурок окончен. Подписывайтесь на мой блог ВКонтакте, ссылка будет в описании. Также ставьте лайки и вступайте, вернее подписывайтесь на канал на YouTube. Всем пока!